Но просто немного странный, я хороший, но немного плохой, И снова проблемы с моей головой. Не, я нормальный, просто немного ненормальный, я умный, но просто немного странный, я хороший, но немного плохой, И снова проблемы с моей головой. Выйду я на улицу, куда-то пойду. Не знаю зачем, не знаю почему. Пойду-ка я в лес там птицы поют. Мне так хорошо, когда на них смотрю, я верю. Предыдущий день я верю, что когда-то убью всех нахуй людей. Ой, вырвалась, я хороший, меня не трожь а то и могу засадить в спину нож. Ааа, Ч-то я снова протупил. Я не псих, нет, просто больше нету сил. Надо бы мне подлечиться немного. А то возьму ствол и прострелю кому-то ногу. Нереально, пойду-ка я в аптеку, куплю пачку кадеина, еще пару таблеток. А зачем нам и кадеин? Ну, что не спится? Не, я нормальный, просто надо подлечиться. Не, я нормальный